Там рецепция сейчас зараз по шпионам. Опа. Да. Короче, ребята, Дима очень кислый, Дима скис просто неимоверно. Знаете почему? Потому что мы тратим кучу денег на хостел. Уже сегодня третий день, как мы выкладываем по 64 злота за двоих, за три дня. 64, 192 золотых. Ого! 192 за 3 дня Это уже больше тысячи гривен Дима вообще в шоке Я сам в шоке Хай. Дима, Дима я буду тебя преследовать В кошмарах В общем такой вот коридор в хостеле Комната называется Базилья Походу Базилья Лаванда Наверное, это живут какие-то интересные телочки. Хотя нет, здесь живут мужики со стройки, которые крутят арматуру Мёда Мё Ребята, в метку не хотите зависнуть? Или в куркуме затусить? Или сафра в хащах Остановиться Эта комната На 8 человек, которые сейчас вдвоем Типа прихожая с диванчиком там какие-то тумбочки Вешалки, в общем-то Ну, все комфортно комфортно. Кровати Зацените, какие высокие потолки Стол ну, в общем, есть мебели, есть, ну, есть элементарный комфорт. Дима спрятался. Но батарея только одна и нам довольно холодно. Потолки высоченные. В общем, мы спим под двумя одеялами. Слава богу, не проблема. Кухня, друзья. О, кстати, бачки для мусора. Пластик, металл. склон. Короче, все. Здесь везет такие бачки для мусора. Все перерабатывается столик, ну, ну в общем в общих чертах, вот так покажу вот здесь по утрам... чай-кофе тут постоянно по утрам еще хлопья с молоком и тостами то есть можно полноценно позавтракать как бы окошечко с подушечками холодильнички, микроволновка стиралка, 10 злотых стоит постирать, вот про нее 10 злоток а, в общем посуда вся есть да, без вопросов Хе-хе-хе. Такое. Кто-то отвалил фильтр на экране, что ли. Плита. Да вообще у меня шигардос, пацаны, шигардос. Даже на лестнице. Лестница. Небесам лестница. Сходство. Ой, да Какой прекрасный сегодня день. Ой, боже, мир.